Мало кто приходит в стратегический консалтинг, чтобы остаться там на всю жизнь. Для большинства это трамплин для прыжка в успешную карьеру. Сегодня посмотрим, куда с такого трамплина чаще всего пытаются прыгнуть. Если вы еще только планируете взобраться на трамплин, посмотрите наш бесплатный mail курс о том, как попасть в консалтинг. Он вам здорово сэкономит время. Если же вы уже на трамплине и готовитесь к прыжку, то вот направление. Согласно исследованию рекрутинговой компании MoveMeOn, на Западе можно выделить топ-3 направления для экс-консультанта. Private Equity, Startups и Digital, к которому относятся сектора технологий и электронной коммерции. Здесь, кстати, есть логическая ошибка. Кто найдет, напишите в комментариях. Большинство консультантов хотят перейти в private equity. Это можно объяснить релевантным уровнем как заработка, так и навыков, а также более схожей корпоративной культурой в сравнении, например, с Heavy Industry. Успеха в сфере инвестиций добился, например, выходец из BAIN и бывший партнер Грегори Бреннеман, председатель CCMP Capital, американской частной инвестиционной компании и член совета директоров в Home Depot. В консалтинге Грегори работал не только в BAIN, но и в качестве президента и главного исполнительного директора PWC Consulting 2014 Году. следующий по популярности сегмент это стартапы в них хотят попасть 19% опрошенных. С учетом того, что консультанты сталкиваются с различными отраслями и сложными бизнес-проблемами, а также имеют неплохой нетворк с бизнесменами, бывшие консультанты могут привнести некоторую системность и улучшение в стартап. Также это направление привлекательно для кандидатов высокой ценностью реализуемого продукта и видимыми результатами, в отличие от слайдов. Оно особенно актуально, когда консультант от презентации хочет делать что-то своими руками. Так, бывший консультант BCG Оскар Хартман, работая над админами из проектов, решил основать собственный стартап – онлайн-шоппинг-клуб «Купи ВИП». В апреле 2011 года компания привлекла рекордный на тот момент для российского рынка 55 миллионов долларов инвестиций. На секундочку. На одном проекте «Оскар» не остановился и основал еще куча бизнесов в разных направлениях в России. В совокупности отрасль технологий и электронной коммерции привлекает 15% опрошенных в ВОЗ консультантов. Основное преимущество этого направления – это стремительное развитие и рост. Digital – это сфера, в которой нужно постоянно следить за повесткой дня и не отставать, что позволяет быть в некоторой степени в тонусе и сохранить форму после ухода из консалтинга. Шерил Сенберг стала первой женщиной в сайте директоров Facebook, получив должность главного операционного директора. Начинала Шеррил свою карьеру в McKinsey Company. Правда проработала там всего год. А до После позиции Facebook Шерил успела поработать вице-президентом Google по глобальным веб-продажам и операциям. Не менее впечатляющую карьеру построила и выпускница Bain Маргарет Уитман, заняв пост гендиректора eBay, а впоследствии перейдя в руководство Hewlett Packard Enterprise. 9% респондентов выбрали вариант «другое», за которым, согласно личному интервью, часто скрывается фриланс или предпринимательская деятельность. Многие консультанты дорастают до уровня, когда готовы действовать самостоятельно, вести частные консультации или блог, создавать свою компанию или даже консалтинговое агентство. Классным примером здесь является наша выпускница, Катя Завьялова, и ее проект Art of Career. Катя по специализации управленческий консультант и маркетолог. В консалтинге работала в McKinsey. Сегодня Катя в основном консультирует по вопросам развития карьеры и поступающей в зарубежные топ-вузы, чему и посвященные проект. а также попадают в вышки и пишут статьи для известных изданий. Подробнее познакомиться с Катей можно в нашем интервью, ссылка в описании. А наиболее успешным примером создания собственного консалтинга агентства является Bain Company его основатель Уильям Бейн, который ранее занимал пост вице-президента в BCB. Несмотря на достаточно низкую популярность госструктур среди опрошенных консультантов, некоторые кандидаты, решив перейти в паблик сектор, достигают больших высот. Основная проблема такого перехода это падение в заработки. Однако деньги заменяет растущее влияние. Тут уже выбор каждого. Я назову несколько имен. Питер Бутиджи, мэр города Саутбен и кандидат в президенты от Демократической партии в 2020 году, ранее сотрудник Маккензи. Мит Ромни, губернатор Массачусетса, сенатор от штата Юта, был кандидатом в президента США на выборах 2012 года. Выпускник Бейн. Кстати, один из основателей Bain Capital, возвращаясь к инвестиционным фондам. Помимо карьерных достижений, некоторые выпускники консалтинга добиваются успеха и в совершенно необычных сферах для консалтинга. Джон леген музыкант и обладатель 10 премий Грэмми, Оскара и Золотого Глобуса за лучшую песню к фильму «Сельма», является выпускником BCG. Безусловно, российский рынок труда и консалтинга имеет свои особенности. Однако в нашей стране перспективы после консалтинга также неплохие. Чаще всего в России с консалтинга переходят в стратегические департаменты крупных компаний, либо в операционный менеджмент, но есть и более яркие варианты. Например, среди моих бывших коллег, кого я еще лично застал в Маккинзе, Евгений Якушкин, директор по стратегии Alibaba в России, Константин Кузовков, директор по финансам и экономике группы Сумма, Андрей Лобанов, основатель сети школ программирования Алгоритмик и Асан Хормангужин, CEO Сбермаркет. Среди наших студентов, пожалуй, самый известный необычный трек у Рома юнима политика и основатель движения общества будущего. Надеюсь, политика ему повезет больше, чем это Подводя итог, признаю, что стратегический консалтинг это не кузница миллиардеров или супергероев, но однако, вполне Рабочий трамплин. Если вы точно знаете, что делать со своей карьерой, делайте. Это. Не идите в консалтинг. Ну а если не знаете, консалтинг будет отличной возможностью. До скорого!